какую мелодию наигрываете. Да. Вы его раздрочили да. нахуй здесь. Что там говоришь? Что ты там хочешь? Да его сейчас не выбишь, потому что там все раздрочено. Подожди там. Подожди Полой, постой там.